Добрый день! Приветствуем вас на канале 7lab. В серии видеопрезентаций, посвященному пакетному внедрению проектной работы, мы с вами более детально ознакомимся с реализованными решениями, модулями, этапами внедрения, документацией и преимуществами данного внедрения. В начале данного видео мы ознакомимся с определениями и сервисами внедрения. А в конце видео, мы перечислим инструменты и материалы, входящих в данную серию видеопрезентаций. Пакетное внедрение проектной работы – это оптимальный выбор для компаний, у которых в приоритете – введение большого количества проектов, и которые хотят наладить коммуникации между различными группами и отделами в компании. Пакетное внедрение имеет ряд преимуществ, главными из которых является фиксированная стоимость фиксированные сроки внедрения и 100% гарантия успешного внедрения. Это один из вариантов пакетного внедрения, осуществляемого компанией Seven Lab. Данное пакетное внедрение выполнено в облачной версии платформы Bitrix24, цель которой сделать разработку интернет-проектов удобной и простой, а управление этими системами, такими же доступными, как работа с привычными офисными приложениями. В основе пакета проектной работы лежит концепция социального интранета и содержит оптимально сбалансированные модули и инструменты данной системы. Это набор из пяти важных модулей и полезных инструментов, которые помогают бизнесу работать. В пакетном внедрении проектной работы реализованы следующие модули: модуль CRM система управления продажами и коммуникациями с клиентами. Ни одно обращение клиента не останется незамеченным. CRM сама ведет клиента по воронке от холодного контакта до успешной сделки и помогает продавать больше. Более подробно с данным модулем мы ознакомимся во втором видео. Модуль задачи и проекты В Bitrix 24 задачи ставят как коллегам, так и самому себе. Смена ответственных изменения сроков фиксируются в истории задачи. Счетчики помогают не забыть о задачах и отображают показатели эффективности работника. Повторяющиеся задачи автоматизируются. О данном модуле мы поговорим в третьем видео серии проектной работы. Модуль офис, помогает работать вместе всей компании. Этот инструмент помогает руководителю выстроить в своем коллективе эффективную работу, деловое общение между сотрудниками, учет и контроль рабочего времени, корпоративный чат, общий диск, удобный календарь, структура компании и другие инструменты модули с которыми подробнее мы сможем ознакомиться в четвертом видео. Безусловно. Нет двух идентичных компаний, и каждая коммерческая организация выстраивает свою деятельность, в соответствии с внутренними бизнес-процессами, выбирая методы и стратегии для достижения своих целей. При этом, вне зависимости от размера компании, пакетное внедрение – это настройка системы Bitrix24 под эти самые цели. Все преимущества, документацию и этапы внедрения мы рассмотрим в пятом видеообзоре.